Всем привет! С вами снова я Ирина Быстрова. И в преддверии Пасхи мы поговорим о том, как сделать вот из такой невзрачной заготовочки вот такое симпатичное пасхальное яйцо. Давайте начинать. Так моя заготовка уже оформлена. Я ее покрасила белой краской и покрыла лаком для того, чтобы краску сохранить от всяких неприятных неожиданностей. Дальше я вот сюда буду полосочку наносить трафаретом. Объемный рисунок. Но поскольку яйцо выпуклое, а трафарет у меня жесткий, то он никак не ляжет и не позволит мне аккуратно нанести мой, мою текстурную пасту. Поэтому я буду пользоваться кусочком полиэтилена. Такой кусочек полиэтилена я беру. Накладываю на него трафарет и наношу текстурную пасту. Пасту я сделала сама из вот такой шпатлевки и добавила туда строительный клей ПВА. Немного, чтобы шпатлевку слегка разбавить. Вместо мастихина я буду пользоваться вот такой карточкой. Ну, Мы наносим наш состав Аккуратненько снимаем трафарет, придерживаю мою полиэтиленовую полосочку. Вот такая красота у нас получается. Самое главное, не кладите слишком жирно. Так теперь беру яйцо и переворачиваю мой полиэтилен рисунком вниз и накладываю на то место, куда я предполагала его поместить. Сначала аккуратненько размещаю полосочку на поверхности яйца и потом слегка придавливаю, слегка, чтобы совсем не расплющить мой рисунок, слегка придавливаю по поверхности полиэтилена чтобы припечатать рисунок к яйцу, чтобы он у меня там остался. Следите, чтобы текстурная паста не должна быть слишком жидкой, иначе у вас просто расползется рисунок. И снимаем аккуратненько. получается рисуночек. если сразу у вас не получилось с первого раза возьмите салфетку и просто удалите этот орнамент и попросить попробуйте еще раз даем ему время чтобы высохнуть и продолжаем Такое яйцо у меня в итоге получилось. Вот здесь видны объемные птички, две. рисуночек хорошо выделяется. Я еще не решила, что сделаю из, из этого яйца, но как вариант вы можете, если будете использовать его в качестве магнита, то вот здесь приклеиваете либо вот парочку кругленьких, либо вот такие полосочки магнитные. И будете использовать уже смело в качестве магнита. Либо это на ваше усмотрение, куда-то для Я декора. Я надеюсь, этот мастер-класс был для вас полезным. Творческих успехов вам и до новых встреч!